Добрый день и добро пожаловать в ознакомительное видео по Qt Dependency Контейнер. Супер легковесному контейнеру в зависимости для использования в проектах на фреймворке Qt. Найти исходники проекта можно на GitHub по ключевым словам Qt Dependency Conteiner, Quris или Valex это мой username). По соответствующей ссылке открывается страница проекта, где сверху мы видим исходники, а внизу достаточно подробная инструкция о том, как использовать контейнер в зависимости э, в своих проектах. По сути весь функционал сосредоточен в одном маленьком классе dependency container, код которого супер простой и супер понятный, поэтому его легко можно дополнять собственным функционалом и поэтому он распространяется просто в виде исходного кода. Репозиторий можно клонировать через git или просто скачать исходники в виде архива. Если открыть исходники в среде разработки, то мы увидим, что большую часть исходников составляют демо-приложения, которые демонстрируют основные функции и приемы работы с контейнером-зависимостей. Давайте рассмотрим первый проект, Demo Simple. Классы проекта располагаются в папке IOC, и для их использования в своем проекте достаточно скопировать эту папку себе в проект и подключить одной строчке соответствующий файл. В исходниках самого проекта мы видим модуль, в котором определено несколько классов, которые мы будем регистрировать в качестве зависимости. Работа контейнера основана на методах рефлексии, которые предоставляет метамодель Qt. Поэтому контейнер может работать только с типами классов наследников QObject. Для того, чтобы метамодель класса была доступна через методы рефлексии, очень важно не забывать использовать макросы QObject для классов и QInvocable для конструктора и методов внедрения зависимостей. Здесь мы видим один абстрактный класс и с одним чисто виртуальным методом и два класса реализации данного интерфейса – боевой и тестовый. Теперь перейдем в метод main. Для того, чтобы объект контейнер мог работать с зависимостями, необходимо их зарегистрировать методом registerDependency. В аргументах мы указываем имя, под которым мы регистрируем зависимость, указатель на метаобъект – для этого можно использовать удобный макрос – и режим создания новых экземпляров. В режиме Singleton создается и возвращается один единственный экземпляр, тогда как в режиме Prototype, наоборот, при каждом запросе зависимости создается новый объект. Переключение между регистрацией различных зависимостей можно реализовать, например, как здесь, через условную компиляцию. Итак, если зависимость зарегистрирована, то в любом месте кода, откуда доступен объект контейнера, можно запросить объект зависимости по типу, по имени или по произвольным параметрам, которые можно указать при регистрации. Получив указатель на объект зависимости, мы можем использовать его как хотим, вызывать его публичные методы и так далее. Запускаем приложение. И мы видим, что контейнер достаточно подробно логирует все этапы работы с зависимостями. Здесь имеется запись о регистрации зависимости, запись о том, что вызван метод, запрашивающий объект зависимости, а отдельно выводится информация о всех этапах создания нового объекта. В следующем видео, на примере другого демо-приложения, я покажу, как настроить внедрение зависимости через dependency container. До свидания.